У нас сегодня такой офисный денек, и мы тут активно рассуждаем на тему ремонтов. И выясняется, что каждый абсолютно из людей столкнулся с некачественным ремонтом Сочи. Это был первый ремонт. Всех в Сочи, потому что ты не знаешь здесь работников. Я только к нормальному работнику пришел через 5 ремонтов, через три-пять ремонтов. Что тебе накосячили при первом ремонте? Расскажи. Слушай, ну вообще на самом деле я, конечно, искал цена. Я просто в шоке был от цен э, за работу, потому что в моем городе это было 35 тысяч... 35 тысяч это было очень круто сделано. Вип. Да, это прям вип-випов. Это очень богатые люди за такие деньги делают. А в Сочи это было 12-13 на 18 год. 12-13 тысяч квадратного метра. Работа. Работа, чисто работа. И. Ну, у кого-то там были как бы варианты, что типа плюс черновые материалы. А я нашел людей, которые сделали меня за с квадратного метров. Че они тебе? Мы еще и к ней тоже дойдем. Тут на самом деле у каждого своя история. Батареи выведены. То есть батареи должны из пола выведены быть вот так. Вертикально. Они выведены. Вот так. Ну то есть как бы люди, уже все, просто залито стяжки, когда это было так сделано, я только пришел, посмотрел, думаю, так, ну значит, они сейчас как бы там вот это все э, выравнивают, прямо делают и заливают стяжку. Угу. В общем, они залили стяжку, ну естественно, там долбить уже никто не дал, просто пришел, там уже э, у меня ламинат лежал, и вот так вот торчат, короче, две трубы. В общем, у меня расстояние между радиатором и стеной нет вообще. Оно прижато, потому что нет возможности сейчас его там отрегулировать. Подтекают, так как не прямо заходят они в радиатор, да, то есть снизу. Подтекают периодически батареи, я там ребят вызываю, они мне делают, но как бы нужно разбирать Один сейчас. раз? Ну это как, раз может быть в год, может быть раз в два года. Просто батарею. для того, чтобы мне сейчас устранить это раз и навсегда, мне нужно разоблать, снять ламинат, выдолбить, получается, в полу бетон, снять ну, стяжку. И перепаять это И все перепаивать, заново делать. Но я как бы не стал этого делать. А еще какие есть? Ну, неровные стены, это вообще царь царей, там, неровная стена, просто ты должен ходить, вот там, где я, причем я мерил, сам ходил, мне никто не показывал, где надо мерить, там, где я померил, в принципе, наверное, люди знают, где я должен был померить, с правилом походить, там сделали ровно, ну, более-менее, да, ну, как бы нормально, не так, что там идеально, да, я просто на тот момент еще не представил, как должно было выглядеть идеал. идеал и я посмотрел, вот сейчас, когда уже передел, у меня причем еще отклеивались обои, все обои начали отклеиваться, под обоями началась плесень. А это еще из одних минусов, потому что очень влажный город, да, и сушиться должно внутри, ну, может быть, там три недели, ну, под месяц должно сушиться само. потому что когда Причем тут... нельзя, кстати, использовать сушку. Пушки, ты используешь пушки, ты а, у тебя сушишь верхний слой, а сушишь верхний слой, он у тебя визуально кажется, что стена сухая, ты ее трогаешь, она сухая, но внутри камень, он сырой. И когда ты заклеишь его обоями, там, флизелинами, да, у тебя деться. некуда деваться влаги, и начинается плесень. То есть у меня темные пятнышки пошли, я, естественно, снял все обои. А, ну, какое-то время это сохло, потом я пригласил ребят, говорю, Наклейте мне обои, они наклеили, все равно обои по краям где-то как-то отходить начали. В общем, год, года три, наверное, я жил вот так вот с какими-то обоями. Все некогда было добраться до своей квартиры, потому что в это время я уже там делал тещи, там, друзьям, клиентам, кстати, вот тоже делал много ремонтов. И все грамотно у всех в основном сделано. А у меня я прихожу в гости кому-то, кому я сделал ремонт. У всех кайфовый санузел. Вот. А прихожу в свой, у меня кривая плитка, очень ужасно замазаны углы, там, затиркой, знаешь, мне один не просто человек сказал, работник, Интересно. я говорю, а что за щели-то такие? А он такой, да Та ты не переживаешь, зафугуется. Что здесь Фугуется. Зафугуется? Фугуется, да, он мне так сказал. А это что означает? Это значит затрется. Зафугуется, да? Да, я говорю, фуга, это фуга под глазом, там, не знаю. Он такой, да зафугуется, это у них так по-местному, я не знаю, почему он так стало. <с> вот. Я бы долго смеялись. вот, И как бы сейчас, там, где какая-то неровность в ремонтах, я вижу, мы с женой всегда смеемся. Да зафугуется. Ладно, с тобой, короче, понятно. Настя. Ты говоришь, у тебя там тоже какие-то есть радости. Есть клиенты постоянно, очень хорошие люди, но они прям намучились, мы судимся по задатку с ними, теперь они еще будут судиться по ремонту, то есть они переехали в Сочи, Секатеринбург прям решили а, попробовать в Сочи. <соцентрясение> а что, что, что с ремонтом произошло? А, заказали ремонт, у них там сразу косяки были, то строители, там изначально с дизайнером были косяки что они там маленький узкий проход в который не пройти Ну очень странно а потом получилось что они приехали они видят откровенно что клитка вся потресканная и как бы строители так ее и оставили типа ну вот так получилось то есть прям что-то падало на нее так и оставили потом у них сломался через месяц э, пол а, теплый, они говорят, ну вам надо поменять там вот приборы. Тут они говорят, а почему? Ну, у вас самый дешевый. Они говорят, так вы же нам сказали его взять. Ну, типа взяли. Потом у них началась сразу затирка с плитки рассыпаться. Тоже вопрос к строителю, почему рассыпается? Так у вас самое конченное, самое дешевое они говорят, так выш нам сказали ее купить. Ну, то есть, и все отношения такое Типа сам что... сами виноваты. Они, ну, типа, да, и люди до сих пор без кухни живут. Потому что им надо поменять плитку, чтобы э, кухню. Они вот уже месяц живут, и никто не приезжает, ничего не переделывает. Ну, как бы, я не знаю, чем закончится история, но они прям пострадали с этим всем. Алина, у тебя есть какой-нибудь косяк? Я как обычно молчу. Как обычно молчишь, да. А, сейчас мы а еще дойдем до Жени. Хочется Ж... сказать, и очень сильно матом. Я Ты можешь говорить... Очень что... жестко, да, со своим ремонтом. И вместо обещанных трех месяцев я просто попала на полтора года. Вот, и ладно, у нас там была отсрочка. Мы переделывали штукатурку стен, которая в принципе, купила с предчистовым ремонтом. Когда зашли на ремонт, постучали по стенам, поняли, что она пустая. Высудили, забрали бабки за штукатурку, ладно. И в итоге сделали новую стяжку, а, вернее выровняли стены, новая штукатурка, вся история повторяется, все стены кривые, гипсокартон, который установлен волнами, то есть ты приходишь, говоришь, переделай, он говорит, давай денег, я говорю, слушай, тебе платила, я тебе заплатила зато за другое, он говорит, ну вот а мне сейчас, чтобы людей вывести я говорю, на, на еще, переделы, только сделаешь качественно, сделаю, история продолжается, то есть и в итоге мы заехали а, не законченный ремонт. Вот. Так что интересно. <свят> да. И отопление мы тоже еще не подключили. У нас централизованное, но вот эта коллекторная группа, она стоит не подключена к центральному отоплению. Короче, и при этом, по сути, ну, все вы делали ремонт абсолютно я, в разных я, местах. Я, я, я стро, ну, как не строила с самого фундамента, но, в принципе, коттедж у нас был возведен 160 квадратов, да, полностью с, от, до крыши, да, с чистовым ремонтом, полностью, в принципе, без дизайнера, с одним строителем, да, и с его бригадой, то есть он мне советовал, что брать, что не брать, и мы без дизайнеров продумали там все до мелочей, да, катаешься. На опыте на какой-то квартире, хотя квартир я тоже в свою очередь, то есть около шести, наверное, сделала. То есть это только квартиры, поэтому. Ну то есть для меня это была странность, что здесь я попаду с сочинки... сочинскими строителями, которые, к тому же, а -а -а, наши соседи нашего дома. А вы здороваетесь? Ну. Как-то так. О них машина не сдарела еще. У меня на самом деле в ремонте тоже произошел косяк, и мне один угол сделали не 90 градусов. Причем сильно не 90. То есть, что ты смеешься? Сильно не 90 Все, тебе тоже сделали там? Есть такие углы. Не, у меня просто сильно не 90. У тебя ремонт сделал, тот армян сделали говорит, вот это не будет входить в стоимость вот это а тебе вот тебе тысяча там с чем-то там миллион четыреста я тебе все сделаю и черновые у тебя войдут и все войдут а потом говорит, а я это не говорил а это не обсуждали и, знаешь, как какой вот это называет не 90 градусов а угол бананом, вот так вот называется у строителей так что вот теперь я буду знать да. зафигуется да это За да. Олег, у тебя есть какая-нибудь история по ремонту? А, ну стену нам завалили вот не так давно. А, вы же, кстати, специально друг напротив друга сидите. Ты и Алина. То есть Алина, Олег, это люди, которые не особо любят разговаривать вообще в целом. То есть у них там свои какие-то мысли в космосе. Они а там вот дзен, как в, в монете. Да? Не, Олег, я не буду вырезать. Короче. На самом деле ремонт в Сочи на сегодняшний день это такая штука, больше как лотерея. Есть, либо повезет, либо не повезет. Но а, концепция с вот этим вот молчаливым человеком у нас а, сделать так, чтобы это все искоренить. То есть, во-первых, давать гарантию, а во-вторых, делать качественно, хорошо и с нормальными проектами. Недорого. Недорого будет. Ну, средняя цена, но за базар, я думаю, мы будем отвечать. Ну, мы как бы уже разок ответили. Да, <свес> <свес> да, да, было дела Ну короче, то есть задача такая Посмотрим, что из этого получится в дальнейшем